Сегодня я покажу тебе, как из этого Сделать вот это Интересно? Тогда начинаем смотреть ролик Всем привет, остальному здравствуйте, в этом ролике я покажу вам как поднять и повысить ваш FPS в CS GO. Некоторые из этих способов уже были показаны на моем канале, но они использовались совершенно для других целей. А также я их дополнил новыми способами. Но перед началом ролика хочу попросить вас подписаться на канал, потому что 90% смотрят мой канал без подписки. Ну а мы переходим к первому способу. Первый способ у нас находится в стиме, и чтобы его как бы реализовать, нам нужно нажать правой кнопкой мыши по CS, нажать свойства... И перейти в локальные файлы. Обзор. Здесь нам нужно пройти по пути CSGO панорама. И переименовать папку videos и fonts. Папка videos отвечает за видео, которые накладываются на фон в КСКе, То есть у вас не будет фона, будет просто черный экран. А фонс отвечает за шрифты. Некоторые шрифты у вас станут более грубыми и не совсем красивыми, возможно. Переименовываем обе папки. Желательно так, чтобы в будущем вы смогли их восстановить, если вдруг что. И переходим к следующему способу. Но следующий способ это параметры запуска. Копируем их из описания и вставляем. Ножой отвечает за отключение жестика. Но вид отвечает за отключение логотипа при запуске игры, то есть у вас не будет надписи CSGO желтой при запуске игры. Хай отвечает за выставление высокого приоритета в диспетчере задач. Эта команда помогает не всем, но, однако, большинству. Если вдруг она вам добавляет фрезы, убирайте ее и все. Ноафонс. Убирает сглаживание шрифтов, плюс FPS Max меню позволяет убрать ограничения кадров в менюшке. И плюс матку мод 2 задействуют все ядра вашего процессора, но немножко с другой последовательностью и структурой использования этих самых ядер. Короче говоря, просто, грубо говоря, добавит вам FPS и оптимизируют работу процессора. Что ж, последний на сегодня способ будет такой самый муторный, наверное, потому что вы вряд ли где-то его еще видели, кроме как на моем канале. Я упоминал его в прошлых роликах, но не совсем для этого. Это удаление новостной ленты в CSGO. Этот способ поможет как оптимизировать игру в целом, то есть ускорить запуск как самой игры, так и карт, так и прибавит вам FPS и очистит оперативную память. То есть эти новости не будут в нее загружаться. Для того, чтобы это сделать, нам нужно перейти по ссылочке в описании и скачать вот такой вот архивчик hosts. После чего открываем этот архив и достаем оттуда файл hosts.ics не знаю, как это считается. Далее открываем проводник, идем на тот диск, на котором у вас установлен в Windows, идем в Windows, листаем чуть ниже, System32. Тут листаем тоже чуть ниже, Drivers, ETC. И сюда перекидываем этот файлик. Не забывайте, что архив нужно из архива достать этот файлик, а не закидывать сам архив. Так не получится. После чего можем удалять архив, закрываем папочку и открываем кс-очку. Ну а после захода в игру мы можем заметить, что у нас убрался фон, у нас убрались новости и у нас поменялся шрифт. Что ж, ну на этом все. Благодарю тебя, что досмотрел ролик до конца. Ставь подписку и лайкайся на канал. Всем пока. Остальным до свидания.